Всем привет, всем добра. Вот едем. Давайте вопросы ваши. А сколько у меня было парней? О. Ваша пастернак не отвечает на такие провокационные вопросы. Какие какие знаки зодиака были у моих парней? А, водолей был, а, козерог, рыбы, довольно-таки крупный овен, скорпион, близнецы были. Нет, по знаку зодиака они же были весами. Тельцов не было. Но, зато было три рака. Ой. С чего лучше начать пластику лица, если на все лицо не хватает денег? Ну, конечно, лучше, чтобы хватало. Но если не хватает, то... Начните с губ. Это очень важно. Вот. Губы – это глаза человека. Ну, просто если ваши губы будут нравиться, то появятся сразу же деньги на все остальное. Ну, я, конечно, протупила. Я сначала сделала нос, потом было ухо. А, второе ухо не успела, потому что между ухами у меня случилось очень сложное расставание с моим молодым человеком. У него была любовница и никто не знал ни я, ни его жена, никто а, чем ты держишь руль <свы> <свы> <свы> <свы> капец меня кокнули. Ну конечно же, телка за рулем, посмотрите, она еще и в телефоне сидит. Меня впаялась только что какая-то курица. Это просто жесть. Ну, боже, вообще кто таким права дает? Никто. У меня нет прав. Смотрите, она же вот этим гудком заработала на эту машину, пока другие вкалывали как проклятые. Слышь, ты проклятая, если ты такая работяга, ты что ты тут делаешь в две а ты? Я? Вообще-то я еду после очень серьезной операции. Мне делали блефаропластику. Ну, тогда мне понятно, почему ты не заметила мои крутые номера. Семь-семь-семь. Так, все, у меня больше нету тут времени с тобой дальше разговаривать и тратить. Все, до свидания. Эй! Эй, ты! Ты машину перепутала. Хотя ладно. Моей же все равно мывалка закончилась. Всем привет, всем добра. Эту тачку новую прикупила. Не знаю даже, как она. Нравится, не понравится?